Он вам и так очень близок. Строгие вечерние платья, сдержанные деловые костюмы, возможно, простота и элегантность – вот что будет приемлемым вариантом для вас. Также, кстати, можно сделать с акцент на мягкой одежде белого цвета. Это очень хороший способ подружиться с хозяйкой э, наступающего года белой металлической крысы. А еще можно обязательно примерить на себя винтажные образы. Что касается украшений, то здесь стоит выбирать те, в которых есть, внимание, агат. Или же кошачий глаз, топаз или хризолит. Золото будет намного предпочтительнее серебра.